Студентки Казанского федерального университета стали мисс Татарстан и мисс Казань. Анна Атаманова! Анна Атаманова номер 10! Мисс Татарстан 2022! Врачи предупреждают о мощной волне штамма омикрон, что ждет Россию. Мы ожидаем, да, надеемся, что спутник ВИД и варианты этой вакцины позволят держать по крайней мере взять инфекцию под контроль ухудшение погоды в татарстане чего ждать жителям в феврале? Всем привет! В эфире универ Ньюса, в студии Тагмина Мадатова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся Китайский Новый год. Это самый важный праздник в Китае и для китайского народа во всем мире. Его также называют Лунным Новым годом, потому что дата определяется на основе лунных фаз. Организованное мероприятие – это отличная возможность для китайских студентов обменяться опытом и традициями, а также улучшить навыки русского языка. Обычно мы дарим деньги в красном конверте. У нас там еще есть такое приложение, там тоже можно отправлять красные конверты, и это очень удобно. Пускать фейерверки надо, чтобы выгнать все плохое и на Новом году встретить все хорошее. заявки на соискание международной премии имени Морковникова за выдающийся вклад в области органической химии. Срок выдвижения до 15 апреля. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся заключительный этап-финал 24-го республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан». О том, кто стал обладательницей заветного титула, узнаете в сюжете Елизаветы Никитиной. финал 14-го республиканского конкурса красоты Миста Тарсан вышли три десятка участниц, пять из которых представляли КФУ. Девушки соревновались в трех дисциплинах, визитка, дефиле в купальниках и блиц-интервью. Студентка Анна Атаманова смогла не только пробиться в десятку суперфиналисток, но и одержать блестящую победу в главной номинации конкурса. Я шла на конкурс Миста Тарсан с большим намерением и... Всю себя отдавала репетициям, но, естественно, изначально я предупредила всех преподавателей о том, что я буду участвовать в конкурсе. И попросила с ними лично, уже после конкурса мистер Тарстан, попробовать взять экзамены и зачеты, чтобы немного их отложили. Думаю, цель оправдала средства. И теперь я с гордостью представляю наш университет, как студентка нашего университета, обладательницы титула мистер Тарстан. Анна Атаманова уже не первый раз принимает участие в данном конкурсе. В прошлом году она попала в десятку финалистов и заняла титул «Мисс Очарование». Титул «Мисс Казань-2022» завоевала студентка Института управления экономики и финансов Ралина Ахмадулина. Идея на конкурс мне подала моя сестра, мы увидели с ней в инстаграме как просто афиша на кастинг первый, она мне сказала, почему бы и нет, почему бы не попробовать, и также на работе поддерживали, сказали, что попробуй сходи, а что почему бы и нет, и мы на работе, сидя в кабинете у своего директора, я оформила заявку. В ближайшее время Анна и Ролина будут представлять республику на конкурсе красоты «Мисс России-2022», а также на других российских и международных конкурсах красоты. Елизавета Никитина, Амир Йолдашев, Универньюс. Казанский университет стал участником консорциума, как один из ведущих научно-образовательных центров России. На первом этапе реализации программы развития проекта КФУ выступил с инициативой создания на своей базе межвузовского центра учебных и производственных практик. Он займется подготовкой специалистов с практическими навыками по созданию пространственных данных на основе применения современных технологий, а также повышением квалификации и профессиональной подготовкой действующих кадров, способных работать с единой цифровой платформой. Пространственных данных новая волна штамма Омикрон может обрушиться на Россию. Насколько она опасна, узнавал наш корреспондент последние несколько дней российские власти сделали несколько тревожных заявлений о грядущей вспышке нового штамма омикрон, которая, по их оценкам, должна начаться в ближайшие недели или дни и может быть более масштабной, чем все предыдущие волны коронавируса. Вирусологи говорят, что новый штамм может правда оказаться опасным для россиян, хоть и он считается менее агрессивным. Человек, встретившийся с омикроном, становится опасным для окружающих уже в первые сутки, а средний инкубационный период заболевания значительно короче, от двух до пяти дней вместо шести и 8 дней. Где-то, получается, в течение 5, может быть, 6 недель мы через пик должны перевалить, и заболеваемость пойдет на спад. Но, к слову говоря, тут, конечно, есть и ряд сомнений, в первую очередь связанных с тем, что в европейских странах очень высокая доля людей вакцинирована, от коронавирусной инфекции и ревакцинированных тени. Омикрон способен заражать людей с иммунитетом, не вызывая при этом серьезного течения болезни. Инфекция у переболевших и привитых протекает симптомами легких ОРЗ или гриппа. Тяжелое течение инфекции при омикронштамме встречается в разы реже, чем при Дельте. При этом, по словам министра здравоохранения, риск повторного заболевания при омикроне возрастает в 5 раз, тогда как ранее вновь заражалось менее 1% переболевших. Мы ожидаем, да, надеемся, что спутник ВИ и варианты этой вакцины позволят держать, по крайней мере, взять инфекцию под контроль. Чем больше будет непривитых, тем выше вероятность больше заполняемости коек в больницах из-за осложнений. Всего в России полностью вакцинировано 76,7 миллионов человек. Коллективный иммунитет составляет 63,7%. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Стартовала заявочная кампания Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Вузы могут предоставить на конкурс одну заявку, содержащую не более трех проектов по каждой из номинаций. Учебные заведения смогут получить поддержку до 15 миллионов рублей. Февраль в Татарстане начался сильный сильной метели. При этом на территории республики потеплее до плюсовой температуры. Чего еще ждать жителям РТ, узнаете в сюжете нашего корреспондента. Во второй месяц зимы, как и в первый, температура воздуха поднимется выше климатической нормы. В ближайшую неделю температурный фон составит от двух до 5 градусов ниже нуля. При норме минус 11, минус 12. Дело в том, что наша республика в последние дни оказалась во власти обширного западного циклона. Сегодня проходят атмосферные фронты, и они принесли вот эти осадки. Такое влияние называется западным процессом. Сильных холодов в начале февраля ждать не стоит. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в этом году на территорию республики не приходят погодные явления с востока и севера. Именно поэтому татарстанцы могут не бояться традиционных морозов России, но зато вправе утопать в сугробах. Вчера вчерашнего дня выпало уже два миллиметра осадков, и это первые осадки февраля. Говоря про предыдущий месяц у нас выпало на процентов больше осадков, чем это в климатической норме. И это сформировало действительно большой пласт снега. То есть высота снежного покрова в настоящее время выше климатической нормы для этого периода более чем на 10 сантиметров. По прогнозу Гидрометцентра России оттепель в Татарстане наступит 3 февраля, так как температура опустится до нуля градусов. Однако татарстанцам стоит ждать обильной осадки, которая принесет очередной циклон. Действительно, согласно прогнозам и текущей синаптической ситуации, циклонический характер погоды сохранится как минимум до конца текущей недели и и предполагается, что за эту неделю может выпасть около 10 миллиметров осадков. Говоря в единицах высоты снежного покрова, каждый миллиметр дает примерно 1 сантиметр снежного покрова. Таким образом, высота снега на этой неделе может вырасти еще на 10 сантиметров. В целом, февраль 2022 года – теплая пора. Однако нельзя исключать того, что в середине либо в конце месяца на территорию республики воздействуют холодные арктические вторжения. В этом случае температура моментально снизится. В то же время это не значит, что весь месяц будет вот такой вот аномально теплый. Каким будет конец месяца, пока судить сложно. То есть не исключено, что там быть, температуры могут быть близкими к норме или ниже нормы. Действительно, стандартно в феврале не наблюдаются климатические пики. Но, как показал прошлый год с морозами под 30 градусов, нельзя с точностью предсказать, что холодов не будет. Надежда Мещерякова, Елизавета Никитина, Универньюс.